Перед Музолей на весь белый зев случится. секунды не сомневается, а все потому, что есть крвосаны Севен подход зубная паста сенса один восстановление и защита на открытых мутинов канализах формирует защитный слой Давай. который их закупой и помогает А, а у меня фончик. Нет, а у меня петелка. А, а у меня две. А у меня игра. В двое Велик. больше интернета и безлимитные банки на номера Билайн всей России всего за 200 рублей. Такое эффективно, как в салоне, делая ступы гладкими и нежными. Такими ножками можно гордиться. Электрическая филка профессиональный результат без лишних затрат. Артем – организованный человек. Выходит на работу в 7.14. Он покупает круассан 7 days с восхитительной начинкой утром. И круассан 7-дейс остается свежим. Новое слово в выпечке. Шрамы могут украшать мужчин, женщины. Это, скорее всего, не должно. в России. Абсолютно, но... И в <смех> помогает быстро успокоиться и вернуть в дорогу. Да? <смех> Вы уверены, что он попал вам в лоб? Да, вот. Вот сюда он мне попал. Это должна продемонстрировать запись, которую мы сейчас покажем, которая прямо в этой студии сделана несколько минут назад. Мы готовы? Да. <смех> Давайте смотрим, как он бил вам в лоб. <смех> Мне кажется, что он не просто промазал. Он а не промазал. А что вы еще не просто отразили удар, а ногой готовы были ему ответить. Я упала, а не ногой. Видите, он не попадает. Но получается, я друг, что ли? Получается, да. что я хреновый судья, что мне нужно было удалить не того. Но, с другой стороны, если мужчина бьет женщину в этой программе, ему здесь не место совершенно. Когда его брат кричит, давай бей еще, это нормально, это мужской поступок. Вы зайдите с Он кричал? Кричал. Во-первых, я иди, не кричал. И ты иди отсюда. Иди, иди, иди, иди, иди. Иди. Иди. С тобой брат, что ли? Нет. Иди. Иди Я не говорил, бей еще. Раз. Дай микрофон. Иди. Иди. Иди. Иди. А тем более он? Иди. иди. Мы наблюдали, как вы здесь, в этой студии, изображали из себя жертву. Это главное. Из чего можно сделать ну, ну, Подождите. Каждый из вас, так или иначе, изображает в этой студии, в студии, студии жертву. И, и дети, эти, эти дети, и вам, простите, пожалуйста, и вам. Очень. Он ударил вас лоб или нет? Да. Ударил. Да. Вот медики, которые вас приводили к чувству, здесь да, сказали, что никакого контакта не было, потому что у вас нет ничего, что свидетельствовало о том, что он нас ударили. Подождите, вы представили себе, как он вас бьет. Вы представили себе, что вы хорошая бабушка для детей. Вы представили себе, что у нас мать. Да, сверная мать. Понятно. Вы да. Вы знаете, Сергей вышел из студии, но давайте все-таки... У нас есть видео, где он нам рассказал, что он думает э, по поводу того, с кем должны жить дети. Что я с ним, так? Поговорила, она отвечала, я отвечал. Да я готов стать хорошим отцом. Ну и что, что дети не мои? Ну, бабушка, я только кто скажу, руки Дети что, должны вас говори, в открытии С мамой и отцом. Мы сейчас занавес откроем, а там... А там... Олесь, а у вас первые двое детей от кого? Заходят. От Михаила. Вы называете его козел, правильно я понимаю? Да, вот да, да Козел да, Михаил. Да, а, а вы как егоITH-идёли? Михаилевский Я не умывал его в Когда вас лишали родительских прав. Мать лишала родительских прав на детей. Он-то где был, козел? Отказался. Да, отказался? Да, да. Он отказался? Да, да, у нас да. он отказался. Значит, да. да. да. он, он правда козел? Его лишили родительских прав. То да. есть он, он козел? И он у нас заширный. Давайте откроем, посмотрим на газон. что происходит. Да. Это же ваши дети. Алё. А алё. Встал, честно говоря. Ты правда? Не, дети алё. мои. Но я не отказывался. Обойти? В 10... 46-м. А это... Скажите, пожалуйста, а вы интересуетесь в жизни. Ну, я интересовался по меру. Ну, когда лес мне рассказывала, я. Ну, а ладно, ну, ну, что я в... когда-то. Ну, какую-то в... информацию Чем а, в... идти... Черпал? Чёр, Скажите, пожалуйста, а вы лишены родительских прав? Да. А, а как так получилось? Да. Ну, ладно. Вот Олег сказал, что вы отказались от детей, написали отказ. Нет, я отказ никакой не писал. Ну так расскажите тогда, как так получилось, что вас не родительских прав? Если бы упал на карандаш опеку, все. Почему вас поставили на карандаш органы опеки? Что им не понравилось? Я не помню. А, хорошо. в одиннадцатом году. А за что вас решили? Вы помните? Ну, по, суд, по суду... Ну а что суд сказал? Ничего, мы поздравляю на суд. Процесс был без нас. Без вас был процесс. Про... Вы потом о, получили какую-то бумагу, да, что вы лишены родительских прав, правильно я понимаю? Да. Я не знаю, что мне делать в данном... Вот. Я вы, знаю, что... Походите! Вот что вы хотите для не того, знает чтобы... знает он, что Не я знаю, что я хочу... Что мне нужно делать? Да взрослого потому что взрослого. я психолог. Вы что, не видите, что два абсолютно инфантильных человека? Что это Олеся, которая понятия не имеет, что делать? Кто этот понятия не имеет, что делать? Его нужно показать, что делать, привести, сунуть носом это и проконтролировать. Давайте решать судьбу детей. И я побольше, я все-таки этим сейчас займусь. Им нужна нормальная, любящая женщина. Да, не а не знаю, что? Бабушка просто немного снижена интеллектуально. Это с детства. Не надо больше. Спрашивать. Самый короткий быстрый путь для того, чтобы понять, как все устроено. Жажда свободы приключений. это просто желание объять не объять, Понимаете? В конце концов, ведь круто, один раз в жизни, своими глазами, увидеть хотя бы одно настоящее чудо! Парк! Новое летнее телевидение. В воскресенье. На первом. Попробуйте микозан. Его сыворотка глубоко проникает в структуру ногтя, уничтожая грибок. Микозан уплотняет ногти, снижает их ломкость и способствует естественному отрастанию. Двойной эффект микозана поможет вернуть ногтям красоту и здоровье. Микозан – здоровье и красоты вашим ногтям. Илку, миниатюрная под. Пар... Я в смысле врачей. Мы расследуем убийство вашей жены, и любая зацепка может помочь. Ищите сами. Я отойду. Угу. Спасибо. какие проблемы сейчас найду. Понял. На, держи уловку. Спасибо. Держи. О, отлично. Теперь осталось распечатать. Хорошо. Хотите, я сейчас могу прямо элементы заплатить, прямо сейчас. Поверим. Ну, если прямо сейчас, то поверим. Кравцова деньги Семенову ребенок. Она квартиру, так сказать, купила полтора года назад. Именно в тот момент, когда родился ребенок у Семенова. Я, кстати, нашла фиксный зал в Павловске, где Кравцова работала до приезда. Но два года там назад она оттуда уволилась. Как раз тот момент, когда ей беременность смогла стать заметной. Так, все равно ничего не понимаю. Подождите. Как ищем, она забеременела от Семенова. Да. Так. Погодите, но у Кравцова уже... Муж есть. Муж в новой квартире живет. Приходило. Ребёночек с первого раза может и не получиться. На это время нужно. А может быть, за это время какие-то чувства возникли? У Кравцовой и обоих. А Семёнов продолжал заниматься в спортзале, в котором Кравцова работала массажисткой. И после смерти Семеновой Кравцова приезжает дом своему ребёнку, якобы няней. Так что получается, что Кравцова убила Семёнову из любви и ревности? Нет, так не У неё алиби. Она как раз тут вечер была в зале до самого закрытия. Я про человек всем могут подтвердить. Но тогда кто? А вот... Алиби Семенова подтверждает только сама Кравцова, больше никто. Вот и получается, что Мухово, теперь у него счастливая семья и бабки, спирит тесте, правда оправдываться не нужно, брать его надо. Это Олег Георгиевич, извините, что отрываю. Там трех... Человек Я даже с ним решилась поговорить на эту тему, правда, без особой надежды. Но он мне и рассказал, что глупости все это, что у него другие планы. И Павлик ему мой с самого начала был мне нужен. А теперь Елена, я своего сына да, заберу. Ясно вам? Елена Витальевна, скажите, пожалуйста, а муж ваш... Что, не так разве, а? Если докажем ее причастность к убийству, да. нет. Да. Да. да это хрен вы докажете. А, не а, приняло, а, она, наявите вот там, этими руками там, собственными. Не ну вот а теперь скажи мне вот просто так, господобного. Ты, твой человек, ты просто любит чтобы жизнь не Или ты все таки тоже на бабки, которые я теперь причитаю, ты претендуешь? Да. Голова, болит. В камеру хочу. Всем привет. Здорово, привет. Любовь. Привет. О, Явление второй и пригодится. Те же и слуга А что ты здесь забыл? Отпуск, вот. Нет, нет, нет, я к тебе. Все опять случилось? Прошу. Ох, ты какой аппетитный присед. Нифига себе. Все, а -а. сработало? Сработал. Этот газ наталлимент. Дурагент расшир положение. Договорились, а -а. с кем надо, перенесли тур. В общем. А -а ну Поздравляю. Предлагаю. Поздравляю. Давай, давай. Давай, мы тебе расскажем, как нам вкусно было. Ну что, мое золото. А что у нас тут? Эх, мосорщики. обнаружил он в машине сидит внизу так и верси пустись вниз опросихо человек здесь паша ты соседа извинечук не ударю здравствуйте капитан крымов поднимай голову остается на порту просто поднимай голову и через жопу потому что я и страшный удар а то на мальчика вот Но вот получил заказ на обслуженных квартир в этом доме. Но поднимаюсь на чердак, прохожу мимо голубятни. От Дверь открыта. Похожу поближе. И вижу, человек весь ковид. А что-нибудь подозрительное заметили? Подозрительное? Так человека мертвого видят. Но я имел в виду на лестнице вверх, и кому-нибудь видели, Человек лежит. что за партиз? Очень редкий голубь. Им <как> очень гордился, Юрий Сергеевич. Говорил, что больше в городе таких нет. Какой породы? Породы точно не знаю. Я вообще голубями не интересуюсь. Просто помогал кормить их за небольшую плату. Вы по этому вопросу лучше к Саше Авдеенко обратитесь. А кто это? Это приятель Юрий Сергеевич. Тоже голубятник. Держит голубятню на соседней улице. Он вам все про породы расскажет. Адрес знаете? Да, конечно. Лежит, встречаются. А вот мы как раз об этом и хотим поговорить У убитого Завьялова пропал голубь по кличке Маркиз Вы о нем что-нибудь знаете? Конечно знаю Это был самый ценный голубь в юриной Он принадлежит к исчезающей породе павлинов А что, очень дорогой голубь? Ну, поскольку они почти не встречаются За него можно любую цену назначить а -а -а. Так а откуда этот Маркиз? у Завелого. а он лежал uh -huh. одному старому голубятнику Парамону. Легендарный был человек. Когда он умер, родственники не захотели содержать старин. Юра перехватил маркиза у другого известного голубятника Сережи Демичева. Да. А Демичев потом хотел выкупить маркиза. Но Юра не согласился. Демичев расстрелчал сильно. В драку полез. С тех пор они сильно поссорились и не общались. А когда это было? Давно? Почти год уже. А как этого Демичева можно найти? Да очень просто. Он на птичьем рынке голубяк торгует.